Вы наверняка слышали знаменитое приветствие из звездного пути «Живи долго и процветай». Может показаться, что продолжительность вашей жизни не зависит от вас. Но выявление и отказ от некоторых распространенных токсичных привычек может оказать психологическое воздействие, что позволит вам быть счастливее и жить дольше. Вот шесть привычек, от которых следует отказаться, если вы хотите быть счастливым и жить долго. Первое – обвинять окружающий мир. Когда мы расстроены, обычным защитным механизмом для нас может быть обвинение предмета, который мы пытаемся изучить, вместо того, чтобы принять тот факт, что некоторые вещи просто сложнее других, и нам, возможно, нужно время, чтобы учиться и расти. Обвинение других людей, окружающего мира и других факторов, таких как удача или случай, снимает груз с наших плеч. Но когда мы никогда не принимаем на себя ответственность, мы облегчаем себе оправдание за отсутствие действий или изменений в себе. Всегда легко обвинить кого-то другого и оставить нетронутой нашу самооценку и представление о себе. Но это может иметь долгосрочные последствия, постановка целей для чего-то, чего вы хотите достичь. Может разочаровать, когда кажется, что это слишком трудно сделать. Вместо того, чтобы считать, что мир несправедлив, попробуйте принять вызов, который предлагает мир. И даже если у вас не получится с первого раза, вы всегда можете попробовать еще раз. Второе – видеть в себе своего злейшего врага. Жестокость и суровость по отношению к себе может пагубно сказаться на вашем счастье и продолжительности жизни. Называете ли вы себя ужасными именами или вините себя во всем плохом? Что происходит? Вы можете пытаться ругать или обижать себя этими оскорблениями или даже причинять себе физический вред. Если вы сможете представить, каково это поступить так с другим человеком, вы сможете понять, почему так трудно излечиться от этих ошибок, когда мы так жестоко наказываем себя. Хотя эта привычка может варьироваться от легкой до тяжелой формы, проявив сострадание к себе и обратившись к специалистам, вы сможете найти пути к выздоровлению и изменению этого мышления. Ненависть к себе может перерасти в саморазрушительные установки, которые могут отбросить ваше счастье еще дальше, особенно если вам кажется, что вы его не заслуживаете. Помните, что не только свои ошибки, но и свои величайшие достижения вы переживете на собственном опыте. Прощайте себя и старайтесь ценить себя за то малое, что у вас есть. Благодарность и признательность к себе могут помочь в достижении цели. Номер три. Повторяющееся пессимистическое мышление. Вы всегда думаете негативно и постоянно недовольны собой или тем, как вы видите мир? Это может быть избегающим поведением, а негативное мышление может повлиять на то, как вы преследуете свои цели и затормозить потенциально счастливые или захватывающие возможности. Исследование, проведенное Филиппом Спинховеном, Альбертом М., Ван Химертом и брендой Вида Пеникс, показало, что повторяющиеся негативные мысли сильно связаны с тревогой и депрессией а также с рецидивами ранее существовавших эпизодов тревоги и депрессии. Постарайтесь думать позитивно, когда вам трудно, или ищите радостные события, которые вдохновят вас на упорную работу по достижению ваших целей. Используйте утверждающие утверждения, чтобы подтвердить себе, что вы контролируете свое мышление, что может способствовать развитию осознанности. Номер 4. Пренебрежение сном и игнорирование потребностей организма. Как бы ни было полезно заботиться о своем психическом здоровье, забота о потребностях своего тела – это половина успеха. Прерывание естественных процессов организма ради чего-то, что может показаться хорошей идеей, может снова преследовать вас. Иногда может показаться, что в сутках всего несколько часов. Так много нужно сделать, а времени так мало. Почему бы не задержаться допоздна, чтобы насладиться еще несколькими эпизодами перед завтрашним днем? Или, может быть, получить несколько дополнительных часов для учебы? Хотя это может показаться относительно безобидным, нарушение внутренних часов организма может вызвать проблемы с запоминанием и нарушить вашу продуктивность. Повторение этого процесса несколько раз в неделю может привести к увеличению количества проблем. Поэтому перед тем, как лечь спать, выключите свет, отключите интернет, выключите телефон или даже послушайте музыку – это поможет вам заснуть. Очищение сознания от отвлекающих факторов для хорошего сна поможет вам почувствовать себя заряженным энергией утром. Номер пять. Думать о других, а не о себе. Может быть, в последнее время вы уделяете свое внимание другим. Например, болтаете или пишете смс по телефону, и не успеваете оглянуться, как уже пора укладываться на ночь. Очень легко войти в привычку помогать другим, не уделяя времени себе и своим приоритетам. Возможно, вы чувствуете себя обязанным постоянно помогать своим друзьям. А тот проект, который у вас есть, не так уж важен, и вы сможете закончить его позже, верно? Постоянно впуская других в свое расписание, чтобы помочь им, вы можете нарушить свои собственные задачи, цели и желания. Нет ничего плохого в том, чтобы протянуть кому-то руку помощи, когда он в ней нуждается. Но иногда может возникнуть ощущение, что вы уделяете время, любовь и внимание всем, кроме себя. Уверенность в том, что вы заслуживаете того, чтобы стремиться к своим целям и уделять себе время, которое вы уделяете другим, может открыть больше времени и возможностей в течение дня. Попробуйте выделить немного времени для себя. Пригласите себя на свидание, купите себе небольшое лакомство, которого вам так хотелось, или уделите немного времени книге, игре или фильму, который вы так хотели посмотреть. И номер 6. Постоянно сдаваться. Когда мы сталкиваемся с трудностями, такими как отказ, унижение или неудачи, нам может захотеться просто сдаться. Сдаваться могут разные люди. Может быть, вы хотите прекратить свое образование или никогда не пробовать любить. Вы можете перестать ходить к врачам или чувствовать себя немотивированным или безразличным, как будто вы сделали все, что могли. Если работать в рамках своих возможностей и не отказываться от себя и своего счастья, это может улучшить вашу способность справляться с трудностями. Возможно, вам будет полезно писать в дневнике о своих успехах и о том, что, возможно, было не так хорошо. Так, когда вам кажется, что вы потерпели неудачу, вы можете вспомнить некоторые из своих лучших моментов, если запишите их. Воспоминания о цели и причине, по которой вы что-то делаете или к чему-то стремитесь, могут помочь сохранить ваши цели в перспективе. Вспомните все свои успехи, когда все кажется мрачным. Можете ли вы назвать какие-либо из перечисленных привычек? Смогли ли вы выявить привычки, которым вы, возможно, подаетесь, и найти способ борьбы с ними? Сообщите нам об этом в комментариях. Мы будем рады услышать вашу историю. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно, и дайте им знать, что вы рядом с ними. Ссылки и исследования перечислены в описании ниже. До следующего раза живите долго и процветайте с каналом Немиркин.